Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Дурнева. Я рада приветствовать вас на своем канале. В этой видеоинструкции я хотела бы рассказать, как подключить WhatsApp на компьютере. Многие задаются этим вопросом. Вам не нужно будет устанавливать дополнительные какие-то эмуляторы, да, типа Bluestacks или тому подобное. WhatsApp можно пользоваться просто с компьютера. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Это легко, просто и быстро. Конечно, само приложение WhatsApp установить будет невозможно на компьютер, как Viber, чтобы оно у вас работало. Но можно сделать другой вариант. Для этого набираем в поисковой строке WhatsApp Web. Вот у вас строчка уже подсветилась. Нажимаем на верхнюю ссылку, и вам предлагается использовать WhatsApp на, на телефоне, чтобы просканировать код. Сейчас я запущу WhatsApp на телефоне. Для того, чтобы на компьютере был WhatsApp у вас включен, вам нужно, чтобы на телефоне он также был включен, иначе просто закроется приложение. Вот. Сейчас подносим свой телефон, планшет или другое устройство, с которого вы пользуетесь Ватсапом, к QR-коду и сканируем его. Для этого мы заходим в Ватсап, запускаем его, нажимаем меню. Меню это три точечки такие вертикальные, самая самая верхняя строка на зеленом фоне. Нажимаем WhatsApp Web и подносим камеру к экрану, к монитору, к монитору компьютера. Так, у меня код сканируется, что-то не выходит. все. Сейчас главное не выходить с WhatsApp а на вашем телефоне, и тогда ваш WhatsApp будет работать полноценно на компьютере. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Я буду дальше писать вам подобные видеоинструкции. Всем пока-пока!